Добрый день всем! Мы продолжаем эксперименты и сегодня речь пойдет, вернее будут испытания проводиться. Будем испытывать печь Волжанку группы компании КДМ и печь Бауров только магнезите. Да, это печи, они внешне отличаются, и по внутреннему строению. Сравнивать их некорректно, сразу предупреждаю, опыт будет некорректный, но мы простых путей не ищем. Ну, круглое с квадратным сравнивать, но мы сегодня сравним. Печь Волжанка, мы про нее рассказывали, она у нас внутри шамотного кирпича, вся полностью на ребро, базальтовый картон и красная керамическая облицовка из Кирово-Чепецкого, то есть толщина стен, стенок 130 миллиметров. Эта печь 60 миллиметров толщина, талькомагнезит бразильский. Внутри стоит не классическая кирпичная печь, а... Немецкая, немецкая кассета, чугунная печная топка, там у нас есть полость. то есть это печь конвективная излучательная. Вот поэтому это круглая, это квадратная ну или наоборот. Протопим одинаковым количеством дров, постреляем пирометром посмотрим температуру отходящих газов. и вот только что печь мы затопили и давайте вот посмотрим. здесь у нас волжанки да, на дровишка подкинуть значит сто 120. На немецкой печи сейчас 250, но это задвижка летнего хода, как по инструкции нам Петр Баул говорил, когда затапливаем задвижка прямого хода открыта, поэтому мы сейчас ее закрываем и температура должна упасть, печь выйдет на длинный ход, на теплоаккумулирующий ход. Стреляем перометром. Перометр изначально нам показывает 11 градусов, стенка печи кирпичная 12. 12 градусов. Вот такие первоначальные испытания. Ну и здесь ну и температура. Тут уже у нас температура вот сейчас на длинный ход 160 градусов. Будем через 30 минут встретимся в эфире. Итак, 30 минут прошло. Сейчас некоторые результаты есть. Сейчас мы их посмотрим. Перометром меряем стенку. 18. Меряем здесь. 26. Это радует. Температуру. Здесь у нас температура сейчас 250 на выходе из печи. Здесь 250. Прям ноздря на зря ноздрю идет, да? Но вы обратите внимание, здесь у нас... Одинаковое количество дров было изначально, но так как топочка немецкой печи чуть-чуть поменьше, мы впихануть больше дров не можем, поэтому как бы отстают дрова. Ну и давайте выйдем на улицу, эксперимента ради. Здесь же у нас два дымохода, печи топятся. Посмотрим, какая дымит больше, какая дымит меньше. Самому интересно, смертельный номер. Пошли на улицу. Итак, мы с вами на улице. Наша кровля, наш выставочный зал. И вот они, две трубы. Дым виден, но это вот, это кирпичная печь. И труба вторая, ну, про, дым чуть-чуть есть, но ну, практически его не видно. Надо сказать, что все-таки немецкая печь чуть-чуть почище горит. Но дрова не по уставу, мы дровами, дрова у нас, вот европалеты, давайте даже покажем дрова, вот они. Вот они дрова, которыми топим, вот. Такими, такими дровами топить не надо, такими, но у нас их полно одевать куда. Все в печь, все ради эксперимента так прошло 1 час 20 минут, мы пришли на очередные замеры. Вот сейчас я трогаю рукой, ну, здесь печь чуть, чуть теплая, она, конечно, более инерционная, немецкая. Да, немецкая. Вот здесь рукой уже не терпит рука через час 20, здесь тоже не терпит. Ну, такая уже довольно горячая печь. Да, она, конечно, горячее, потому что она потоньше. Вот пирометром стреляем. 61 здесь. 50. Давайте посмотрим температуру отходящих газов 325, Но ну, на самом деле 8,5 килограмм Мы практически сейчас закончится 8,5 килограмм 350 градусов, вот конечно же, высокая температура Не надо так сильно ее топить, она еще немножко потом и нагреется побольше Я уже так чувствую, что я думаю, что уже 5 килограмм будет достаточно, чтобы она была такой горячей Ну а сюда 8,5 килограмм Здесь у нас температура отходящих газов 250 градусов. И еще интересно, мы сейчас стрельнем поверхность температуры на поверхности дымохода. На покровном слое 92 градуса, а внутри 250. И давайте посмотрим вот этот узел УПС. 33 градуса. То есть вот эта железяка у нас через потолок выходит, а стенки этого ОПС. всего 33 градуса холоднее, чем в щека человека, так что безопасность превыше всего полтора часа печь допим. Сейчас уже скоро будем скутывать. Ну и давайте посмотрим здесь. Здесь у нас на покровном слое температура 73 градуса. Да, казалось бы, температура одинаковая на выходе из печи, но здесь диаметр дымохода был 180, а там 150, поэтому вот такая небольшая произошла разница. Итак, минут через 15 будем скутывать печь одну, это чуть-чуть попозже, ну и потом поговорим о результатах, как печь набирает, выходит на пик, и как, оно, как она потом остывает. Итак, друзья, настало время скутывать печь, трава прогорели, всего мы сожгли 8,5 килограмм дров, Немецкая печь скутывается очень просто. Закрывается приток воздуха. Никаких задвижек здесь нет, кроме как задвижка летнего хода. Все. Это отверстие у нас конвекционное, отсюда идет жар. Печь огненная, горячая, ну просто пышет теплом. Мы ее даже перетопили, 8,5 килограмм много. Ну а печь-волжанка, печь-волжанка, также мы закрываем приток и задвижку. Задвижку закрываю. Но так как там еще угли, чуть-чуть подздергиваю несколько сантиметров. Все, ждем, когда печи настоятся и выйдут на свой максимум. Итак, ровно три часа с того момента, как мы стопили печь. Печь у нас уже скутана. Ну и сейчас давайте померим температуру. 54. 46. 56. 70, ну так в целом, продолжать будем, покажем в 16 часов, то есть еще плюс 2,5 часа, плюс еще 2,5 часа, посмотрим, с утра печь затопили, сейчас вот где-то время обед, а вечером, часть в 6, еще замер последний будет, как будто перед сном, стоит ли печь топить, не стоит, интересно, как она остывает или еще разгоняется, ну давайте с немецкой посмотрим еще тоже, конечно, она просто огненная, 102 54 но тут перекрышка 79 почти 80 тоже 80 боковинки просто огненные 82 а сейчас вы увидите график через пять часов после того как мы затопили печь и через 7 часов тепла уюта хороших печей где купить печи в регионах всю информацию найдете на нашем сайте пока